Трибутехническая смазка Universal M предназначена для увеличения ресурса и восстановления подшипников качения, зубчатых передач, шрусов и других узлов, где используется пластичная смазка. Это полностью готовый продукт. Смазка содержит активный компонент, создающий условия, при которых на поверхностях трения формируется металлический защитный слой с особой структурой. Этот слой частично восстанавливает геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, формирует микрорельеф, который лучше удерживает смазку. В результате вы получаете увеличение ресурса. Защитный слой значительно снижает интенсивность изнашивания наиболее нагруженных узлов трения, которые чаще всего определяют ресурс агрегата в целом. Защиту при повышенных нагрузках. За счет структурных особенностей защитный слой значительно эффективней, предотвращает износ деталей. Уменьшение шумов и вибраций за счет восстановления поверхности трения шариков и дороже качения и более плотного слоя смазки. Снижение потерь энергии. Подробнее о том, как применять универсальную смазку, вы можете узнать из инструкции.